Привет-привет, если вы смотрите это видео, значит планируете, либо уже начали разбираться, как вам научиться зарабатывать деньги в интернете Первое, что необходимо каждому, это, конечно, инструмент для работы, поскольку пользователи любой из соцсетей имеют мобильное приложение Поисковики Яндекс, Гугл предлагают сотни вариантов, которые хотят вас обогатить как можно скорее, может уже позавчера Конечно, любой взрослый человек понимает, что просто так деньги не зарабатываются, и, конечно, необходимо разбираться во всем. Так вот, что мы можем вам предложить? У нас есть своя деловая социальная сеть, которую уже более 9 лет, и, как я и говорила в самом начале, мобильное приложение в работе. Итак, что вам необходимо сделать? Если вы увидели ссылку на просторе интернета, значит, вы попадете по входящему трафику, и к вам прикрепится тут же куратор. Либо же вам сбросили гостевой кабинет, и, возможно, вы знаете лично своего наставника-проводника по системе. Итак, вы входите по предложенной вам ссылке, перед вами открывается бизнес-модель. Просмотрите ее. После дополнительная информация уже будет видна на странице. Там же у вас будет окошко с сообщениями, и ваш куратор уже написал вам письмо со всеми имеющимся у него мессенджерами для того, чтобы вы могли как можно скорее связаться с наставником и получить необходимую информацию. Нажмете на кнопку заработок, и после разговора со своим куратором у вас откроется бесплатное обучение в системе, на которое вам понадобится порядка двух-трех часов. Основное видео обучение Так и называется Как вам заработать первую тысячу долларов Проработайте с ручкой и тетрадью И после этого ответите на имеющиеся Под роликом вопросы Пройдете мини-тестирование в системе Познакомитесь с самим основателем Либо ребятами со-основателями Форсаж И тогда у вас будет еще следующий курс обучения Резюмируем Разобраться с предоставленной информацией Может абсолютно каждый от малого до велика Я вас уверяю, что обучение абсолютно несложно, поскольку все умеют читать, писать, где-то что-то считать, как в школе. Вы делаете конспекты и просто для себя же отвечаете на все вопросы. Знакомьтесь с системой Форсаж, проходите бесплатное обучение и принимайте решения. Всем успехов, пока-пока!